том том. что там все пацаны Я не знаю, блядь. Такой л*** О, Игорь, Я проснулся Ты видел, блядь, как я а чё было-то, чё я пропустил? Они в танке, блядь, короче, вместе играют Ты Со чё, чё, чё шучали, блядь? Которых откопали, короче, я не знаю как, блядь, а а блядь очень... ты Макс... Макс, ты понял, о чем он подумал, блядь? Я подумал, что они прям танки. в танке играют, они. А не в... он, он подумал, что я сказал, что они играют в танке не в тан... Они в танке Они в танке В танке Потом другой нашёл, и это оказались старые знакомые Это шутка они сейчас разговаривают про <социк> а, лэнду, <социк> блять, одного ребенок, а, Полос, <социк> Очень непривычно Ни <кстати. социк> <социк> одного закоцал, за <социк> <One low. социк> <свят> тем временем я уже дал два игр не надо блять ну турэм ты еще не пикал ты был бы вообще был бы вообще солнышком ну ты еблан да, ты, ну я... ты инфу дал не ну ты инфу дал так я и так видел эту инфу я и так знал это кажется я в counter strike не последний человек что это не диалоги идут между собой я, я не знаю диалог каких то блять 50, <свят> <Вроде> <свят> да, а да, 50 лет я слышал вроде да вроде слышно я не слышал понятно минус гульфик <связь> а, гульфик. а о комиссар шарит за дробошита сандр минус нихуя у меня пачка а ч ⁇ пачка-то в полосах осталась Хандра, а вы чё пачку а слышу них все уже забавили? минус гульфик, да а а <связь> <связь> <связь> а он ничего не добежал он в паласах бежал короче его забанило в паласах а это вот этого? да где я не знаю ПДС 50, спасибо у меня теперь на всю катку будет p 50 гульфика не кричит ты его проебешь раз ну пусть заходит че он мешает оставьте его в покое ну, Игорь, ну ты геблан? Я? Ты мог, блядь, помочь? А не блядь. Не бать, я даже... Да ты просто сказал типа, у меня теперь будет вечно 250 бульфика. А? я смотрю, чел, Я дам, я дам, дам блядь. да. Да, ты можем, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, не надо, его клинет нахуй, не стреляет. Клинет. Офигеть. Еще бы Калаш клинил. Сейчас бы Калаш миновал. Калаш клинил. Давай весь блядочку. Ну слушайте, Гульфик, да реально пол-рампа двое. Палас, у кого в студию, парни, а это бот. Братишка, я, я тебе не брат, гнида, ты черно Вот это ты был расстроен. Чё это А? Б? Ну как видишь, я пока на А стреляемся. Чё у него шоколадный глаз в белике? Шорт, <сотор> бомба. Апсы. Какой шорт бомба, блять, это апсы бомба. Смотри, еще убьют. Ага. С бомбой зашел, абсолютно. Пацаны, я под а, не под ничего Давай, ты иди сейви. Я пойду выбивать. И Гульфика макс, буду да, сейвить. У него дифуза есть, у него все есть. Пацаны, это теперь оружие на, на всю игру. А еще где-то ближе У него еще один вылетел. Давай, Макс, это твой раунд. Хули вылетел, но У него времени нет уже, у Макса. Макс, у тебя смог есть. Человек, акауту? Макс, давай. Ты что, дурень? Макс, у смог есть, тут ты дебил, блядь. А я и нет, а я красава, а я жив. Зато у меня... Зато у меня да, ладно, Тебе надо было, с у тебя там происходит, брат? Держи подарок С Я маню Я попал в эту херню, которую окно А она не Понимаю Ты у меня что, сегодня все скилл решил украсть? Я если Красава А я еду <сил> Пала. Слышал, слышал, Игорь. Слышь, Макс. ему пизда нас. Заберем его под А ладно. Все. Спасибо за игру. А поэтому у меня забили. Давай еще Мне, братан, забанили. Меня забанили, блядь.